Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, как решить проблему цистита. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы разобраться в этом вопросе. Если у вас имеется частая мочеиспускание, болезненная мочеиспускание, боли внизу живота, боли в проекции половых органов, это может быть симптомом такого заболевания, как цистит. При обращении пациента на прием мы проводим осмотр, назначаем анализ мочи посев мочи, назначаем анализы на генитальной инфекции, назначаем узи мочевой системы. На основании данных исследований мы можем ответить на вопрос: является ли данная ситуация циститом? Назначаем следующее лечение: антибактериальная терапия, симптоматическая терапия, обезболивающая терапия. В зависимости от хронические это процесс или острый, мы назначаем инстилляции мочевой пузырь. Инстилляция мочевой пузырь это способ введения лекарственного препарата в мочевой пузырь через катетер. При назначении лечения симптомы цистита стихают в течение семи дней. При соблюдении рекомендаций врача мы приходим к длительной и стойкой ремиссии, когда симптомы вас не беспокоят. В Альфа Центре Здоровья накоплен огромный опыт введения пациентов с циститом. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь в лечении этого заболевания, приходите к нам. Чтобы записаться на прием к урологу, пожалуйста, нажмите ссылку под этим видео.